Убились яростно метели По Сталинградской, по земле Дымились потные шинели И шли солдаты по залет. И там сугроны, как в болоте И бьют снаряды по броне Снежинки таяли и поле. И с листьями в огне И падал в битве человек Горячий снег, кровавый снег Смертельной битвы этой ветер Как бы расплавленный металл Бежок и плавил все на свете Что даже снег горячим стал за чертой последний страшной Случалось танк и человек Встречались схватки рукопашной И превращался пепел в снег Хватал руками человек Горячий снег Белые метели Цветами стали по весне Большие годы пролетели А я все сердце на войне Где отпивали нас метели Где в землю многие легли А дома мамы посидели Обишний зацвели, а у меня в глазах набег Горячий снег, кровавый снег.